Осень наступила. Очень красиво. Грибы еще есть, грибов довольно много. Я хотел за брусникой. Брусники тоже пчелика еще стоит, вот самое интересное у нее такое время сейчас сейчас середина сентября такое время уже она стояла плохая а сейчас стоит хорошая вкусная можно собирать как хочешь снимаю на экшн камеру не такую дешевенькую поэтому может качество видео звука будет не очень Проводить красное уже. Бордовое, как называется. О, ну, допустим, ламушка. Тут и Но я весь загруженный, мне уже не до грибов. Люблю вот такой лес. Такой таинственный. Интересный. Дышится как-то в нем легко, много, кажется, лучше, чем в нашем прореженном, или как в тундре. Здесь вот именно такое ощущение леса, настоящего, красивого. Если что-то от средней полосы даже. Камень, мне нравится такой нагроб похож и мне еще долго мне поход за и занимает в одну сторону 25 часа обратно немножко меньше потому что в обратную больше с горок идти это вот единственный подъем а там будет все время практически все время вниз несколько может небольших подъемов все как красиво